Так, все, меня видно, все. Добрый день, дорогие мои подписчики, дорогие соотечественники. С вами снова я, Асхаб Полибеков, дикий десантник. Я сегодня делаю свое видео для того, чтобы вам рассказать правду, что происходит после того, как ты обращаешься с президентом Путиным со всеми высказываниями. Сегодня 27 февраля 2018 года. Я, у меня закончился отпуск. Я пришел с отпуска к себе на военную базу. Я не могу показать эту военную базу и корабли. Это считается военной тайной. Я так немножко кусочек покажу, чтобы вы понимали, поскольку военная база, нельзя раскрывать секреты. Я просто так покажу немного, что я действительно на море в городе Новороссийск. Сегодня мое командование войсковой части 909-21 Войсковая часть 909-21 Меня сегодня уволили по, Без объяснения причин Просто взяли, тупо уволили За то, что я выступал на телевидении И обхалил президента России Владимира Путина Обвинив его в коррупции и так далее И, и разжигании войны Дорогие друзья, если вы сейчас меня видите Я просил бы всех моих подписчиков Пустить это видео по всем телеканалам Чтобы народ знал правду Что будет с человеком, который идет против системы Власть сегодня показала еще раз свое лицо. Она показала, что она уничтожает всех тех, кто говорит ей правду. Кого-то сажает, кого-то увольняет. Это только начало. Дорогие подписчики, если вы меня видите и слышите, пусть мое видео пойдет по всем телеканалам. Пусть все знают, что власть начала преследовать оппозиционера, который э, сказал правду. Это первое. Владимир Владимирович, я к вам обращаюсь, если вы сейчас меня видите. А ну, давайте, угомоните своих шавок. Вы своих шавок угомоните. Это что такое? Вы еще раз показали свое гнилое лицо. Вы что думаете, от того, что вы меня уволили, что теперь народ стал, от этого вас стал больше любить, что ли, или вас стал больше уважать? Так что, Владимир Владимирович, идите вы к черту со своей системой гнилой и со своими полицейскими государствами, со своим диктатурой. Дало диктатуры власти, да здравствует свобода, да здравствует равенство между народами. Слава России, слава ВДВ. Вот так, мои друзья мои. Так что, дорогие мои, дорогие мои подписчики, кидайте это видео в общем сайте. Скажите, вот Асхаба Алибекова уволили а, а, Владима, по указу Владимира Владимировича Путина и по указу министра обороны. Меня уволили. Так что всем привет и слава ВДВ еще раза. Пока.